Привет, Я играю, смотри. О, привет. Братан, решать, здорово. А, что там играешь? Прикольно. Я тут играю, знаете, когда ну, я играешь, что голову играю, играешь, там Я смотрю, кого этот, как будто бы. Ты играешь так, мы на телефоне на камеру. Ой, я уже забиваю голову в купол. Так. Я не знаю, у нас сложность что на телефон. Там уничтожили. Вот. Правильно, но по так. Немножко наступает. Тяжело, чтобы он отдать, да? Я просто хочу посмотреть, что он я, что он не посмотрит на него. Да, ну легенды, конечно, должен быть у меня возьмет школу, по сути. Но что я тебе скажу, как у меня состав с рейтингом. Ну, это осталось минимум. 10. Но скоро играешь круто, потому что Ой, у соперника. Сколько, сколько Нет, больше, кстати? 2.0 рейтинг 90. 2. Но я смог чудом выиграть, потому что рейтинг 90 и 92 соперника. А, ну что? У меня все здесь есть Порналду, есть. Светлана. Ну Добрый Добрый чей. Чей. давай, я уже нарисовала, Добрый. вот Дальше, давай пока Инна. давай я пошел. Пока. А я пошел.